приветствую всех и в этом уроке мы рассмотрим варианты воспроизведения виджетов для нашего главного экрана во первых давайте рассмотрим два варианта которые могут быть непосредственно в нашем персонаже то есть блупринте персонажа первый вариант это не обязательно видеть это вообще не относится уроку просто на begin play у нас стоит get player controller и у нас стоит create виджет выбран виджет записывается в локальную переменную это для удобства и работы в дальнейшем и add to viewport то есть таким образом мы вызываем виджет на главный экран и при стринг hello то что у нас э, виджет вызвался э, давайте посмотрим как это работает так play и у нас на экране э, оранжевый полупрозрачный кубик и в принципе все нормально э, так Перейдем ко второму варианту, так мы перенесем наш путь сюда и здесь мы делаем немного иначе. Мы берем player state, вызывается он соответственно просто playerState. Это переменная, которая хранит в себе информацию о нашем плеере и у плеера есть такая переменная как playerId. Которая присваивается, когда э, игрок заходит на сервер. И потом мы берем контроллер from ID. То есть мы берем контроллер по ID нашего персонажа, которому принадлежит эта переменная. И соответственно переходим в Omning Player. И делаем все то же самое, что и прежде. Ну и также PrintString. Давайте его, кстати, сделаем подольше где-то где-то 7 нажмем play и у нас как видите то же самое вызван виджет поскольку был вопрос в том что появляется два виджета и якобы нужно найти какой-то вариант в принципе чтобы решить эту проблему у меня по моему не не получается так что вот здесь Uh, у меня не получается uh, Повторить эту ошибку Но ну, никак просто не получается uh, Так У нас есть еще вариант так, Давайте это выше подвинем так еще вариант еще вариант так скопируем это ставим и здесь мы возьмем get local, так, local get. как же эта функция называется Слокали <свят> <свят> контроллер. А, то есть, а, если контроллер у нашего персонажа. Так, давайте сделаем через бранч. и подключаем и здесь соответственно get player controller. то есть если этот контроллер ну грубо говоря контроллер этого персонажа ну, существует то соответственно мы true create видео так посмотрим и у нас соответственно то же самое у нас на экране оранжевый кубик mm -hmm. так сейчас давайте перейдем к остальным вариантам которые уже будут находиться в другом месте так Первое – это HUD, то есть Blueprint, созданный непосредственно для Видитов. HAD. В All Classes мы пишем HUD, находим HUD, жмем Select и называем его, не знаю, как вам угодно, My. Так. иди сюда. Так, My HUD. И здесь, соответственно, открываем его. И что мы имеем? Имеем мы следующее. Мы это все удаляем, хотя можем быкинг оставить и делаем create. Так, create widget. Выбираем widget base hat. Здесь у нас есть hud get player owner. То есть player owner к которому относится этот хат грубо говоря и что мы делаем add to viewport и теперь все что нам нужно это установить наш хат world settings перейдем либо же можем открыть Base game mode любителя для теста нам достаточно будет здесь выбрать вместо э, хат э, my hat э, так давайте я отключил да э, здесь у нас ничего не подключено так у нас только здесь на begin play жмем play и соответственно у нас э, так сказать виджет работает кстати единственное э, по моему при каком-то варианте Сейчас я проверю. При каком-то варианте был виджет темнее. То есть, возможно, он вызывался два раза. Так, я даже не знаю, как проверить. Вот так давайте. по он при этом варианте темнее. да а, получается что а, так, так так так получается что при варианте из local контроллер с бранчом у нас widget а, вызывается 2 а, интересно так сверим с create base hat widget а, по id единственное что я хотел бы здесь сделать из valid Пробуем на валидность проверить наш контроллер. Если валиден, то запускать виджет в MyHat мы уберем для сверху Так, таким вариантом у нас один виджет. Да, то есть с контроллером пойди у нас виджет один. Так, ну у нас все равно ошибка, ошибка из valid branch извалит извалит не хочет работать да. потому что не тот извалит точнее не там извалит стоит где должен стоять извалит давайте поставим так теперь ошибок нет все нормально так то есть при варианте когда мы player state player id то есть по id берем контроллер этот вариант у нас дает э, правильные выводы на экран виджетов э, то есть один раз и соответственно у нас остался create base hat виджет э, просто через get player controller так О, вроде как два виджета давайте сверим здесь подключим здесь отключим да и при таком варианте у нас тоже два виджета так, это здесь два виджета здесь один виджет и также через myhat player Owner здесь тоже один виджет так интересно и скажу что я сейчас нахожусь в нет Play Listen Server, то есть Listen сервер у нас. И у нас, получается, у сервера два виджета при определенных вызовах и один виджет при тоже определенных вызовах. Так, number of player. Не знаю, давайте два попробуем поставить. Полупрозрачный, полупрозрачный, что у сервера, что у клиента не одинаково значит все хорошо работает так есть еще один вариант это это это так а у меня нет контроллера по-моему да так создать player контроллер блогун blueprint класс player контроллер и называть его my player -controller. MyPlayerController. My Сразу давайте его установим. Player controller клас. Открываем его. Переходим в event graph, и то же самое берем Create Widget self. То есть на себя и add to viewport, здесь выбираем BaseHut, так, BaseHut выбрали, давайте посмотрим, здесь отключено, здесь d play отключен, чтобы не запутаться, так, и как мы видим у нас также полупрозрачное окошко. То есть полупрозрачным легко э -э, так сказать дебажить, потому что мы ну, наглядно видим, если оно оранжевое, сильно оранжевое при полупрозрачности, то соответственно э -э, логично предположить, что их там два. Так. Ну у нас -то здесь тоже ошибка to Viewport э -э, MyPlayer Controller. Э -э -э эта ошибка вылазит при выходе поскольку ну, виджет теряет ссылку uh, uh, uh, uh, uh, get Нет, не знаю player Play... player controller из player controller branch не знаю сработает это так у нас два Выходим, так у нас ошибка, ошибка ну, так, Port. Port. Port. Ну, наверное, из нам Давайте проверим. Is valid. Is valid. Если контроллер валиден, то мы выводим видит. А, все равно ошибка это. Интересно. Where так, китовник Вейр есть. Это же будет ошибка и у нас Это ссылаться на виджет, как мы сошли на виджет, это, это не то. А ну и что будет, если мы не будем оказывать цел? Тоже интересно. Но если мы self не указываем, мы все равно получим ошибку. Так, нужно подумать, подумать. Так. Only local player controller. Виджет. Is not local controller. Local is local player is local controller. Таргет из контроллера. Локал. Ретюрун. Так. Что-то запутался. Так. Бранч. Давайте попробуем две эти ноды. так из local player controller для ошибка ошибки нет да нам нужно было проверить сделать, локальный или контроллер и кстати кстати, кстати. local player controller мы я думаю можем сделать еще вариант ну давайте возьмем этот из local player controller сделать бранч. контроллер взять get controller get controller palm self и сделать вызов обычный вызов catch base hard, если true так секунда у нас будет два поскольку у нас и в контроллере и не в контроллере и где только этого нет Так, так так, так они одинаковые но у нас также так зашика get контроллер и Так, у нас виджет один ошибок нет и этот вариант теперь мы можем смело переносить к варианту который работает правильно и у нас остается тогда получается этот вариант один который мы можем сделать кстати local local uh, controller точнее все взять get controller local из local controller branch так уберем так подключаем что у нас будет если мы сделаем вот так, так play ага. у нас все таки два два виджета и ошибки значит этот вариант не подходит так и давайте подобьем так сказать результаты что мы имеем давайте начнем с этого кода так то есть первый вариант у нас получается что мы делаем мы берем get контроллер нашего персонажа проверяем его на валидность чтобы не вылазила ошибка когда мы закрываем игру то что ссылка на контроллер пропадает дальше что мы делаем из local player контроллер проверяем branch то есть если локальный контроллер то мы вызываем виджет если нет то мы не вызываем виджет соответственно и таким образом мы вызываем виджет только там где он нужен дальше берем get player контроллер соответственно как ссылку на контроллер да конечно много контроллеров, но это не суть вставляем наш виджет промо-то variable add to viewport вариант номер два мы берем player state проверяем его на валидность если player state валиден мы берем player id это id который присваивается игроку когда он заходит в игру либо же на сервер дальше мы берем get player controller from id то есть контроллер который соответствует этому id и соответственно подаем create widget хат и от то так вариант номер три да, номер три это создать myhat и сделать create widget от player overnore как это переменная находится в myhat то есть которая берет именно player контроллера павна которому принадлежит этот blueprint ну грубо говоря вот так и соответственно create base виджет и add to viewport тут тоже можно создать переменную и персонажа если вам понадобится на gameplay, я уже потерял его если вам понадобится вы сможете взять Get Hat. нет, нет. Просто хат Я не помню, как эта перемена называется. Либо же контроллер, можно взять а, Да, в контроллере. То есть мы берем get player controller, если вам нужно это сделать с персонажа. get player controller, player, player controller, взять get get. И из этого getHAD просто взять cast myHad и получить соответственно нужную переменную, нужную ссылку, что угодно можно получить. Но лучше сделать также проверку по ID, я думаю. Ну то есть чтобы по ID взять копию хада. И четвертый вариант, который вроде как работает тоже правильно. Так, за 100%, но правильность вообще, как бы, в общем, я за ваш ход ответственности не несу. Но у меня это работает, значит, должно работать и у вас. Это логика из плеер-контроллера, который мы создали. Также на Begin Play. И здесь у нас идет из контроллер то есть локальный ли контроллер, если он локальный branch true. И мы делаем Create Widget Base Hat и соответственно Atovieport. Мы также можем здесь указать self. То есть это критично не будет. Так, в MyHody все отключено. Мы нажмем Play. И у нас все работает, все прекрасно. Так, на этом мы закончим урок. В принципе, я думаю, здесь, ну, может не все, но больше половины вариантов, как вызвать виджет, я думаю, мы использовали. В принципе, здесь может много вариаций быть, то есть проверять на локальный контроллер в хаде или проверять, не знаю, через хад, принадлежит ли этот виджет. Персонажу или принадлежит ли хат персонажа В общем здесь много вариаций Но я думаю основные из них я показал Поэтому если вам понравилось видео Ставьте лайки Если есть темы для роликов Вы можете предложить их у нас в дискорде Ссылка в описании Либо же здесь в комментариях под видео И также если у вас будет желание поддержать канал Ссылочка в описании Всем спасибо и до новых встреч